Добрый день, друзья. Добрый день. Мы начинаем новый вид чего? плейлиста, подкастов, еще чего-то. Назовите, как хотите, пока этому нет названия. Если вы нам поможете определиться с названием, будет очень здорово. Но это суть. Да, суть, да, да. суть новой нашей деятельности в том, что мы будем размещать те видеоматериалы, которые вы нам прислали по теме «Как инфодайвинг изменил вашу жизнь?» образец он кстати пришел на днях и он ну никак не планировался но он пришел и поэтому мы решили взять его образцом мы выложим под этим видео или вместе вот с этой нашей заставкой то как человек использовал приемы инфодайнга и какие результаты случились в его жизни в принципе если вы как-то использовали инфодайн для того чтобы поправиться для того чтобы зачать ребенка для того чтобы что-то у вас поменялось Инфодайвинг изменил вашу жизнь. Изменил – это не значит, что он вам помог или что-то сделал за вас. А может быть, он вам навредил, хрен его знает. Может, и такое случится. Пока еще у нас такой практики не было. Но, может, вы будете первым, кто пришлет и скажет, инфодайвинг – это какое-то непонятное что-то. да? Но ну, инфодайвинг только может изменить в худшую сторону тогда, когда человек для человека норма – это… Лежать а, и хрюкать. Да. <смех> Тогда для него худшая сторона – это искренность Это <смех> в том, чем ты лежишь и хрюкаешь. <смех> <Поэтому> я. <смех> Но в любом случае инфо как-то изменил вашу жизнь. У вас всегда с собой присутствует мобильный телефон. Неважно, видео будет горизонтальным или вертикальным. Мы особо не заморачиваемся. Важно рассказать суть. Того, что с вами произошло, и каким боком это относится к инфодайвингу: Что вы применяли, как вы это чувствовали и чем все завершилось. То есть, у истории есть начало, у истории есть конец. Это может быть большая история, когда было какое-то заболевание, и вот проделан большой путь. Да, и оно там использовали техники. И оно упадает. Да? Да, оно... А может быть, кратковременная история. Вот у вас уже все, летите вы со скалы. И вдруг вы цепляетесь за сучок, и этот сучок, оказывается, держит вас крепко, этот сучок инфодайвинг, да? И вы а, не, не, не падаете. И вы не разбиваетесь. То есть это ваши истории, это ваше творчество, замечу, это ваша жизнь, это ваше видение. Оно поможет и нам видеть, как вы видите инфодайвинг, и чувствовать, как вы чувствуете инфодайвинг, и, возможно, что-то корректировать в работе. Это поможет и тем, кто будет... Будет смотреть для кого-то это будет реклама и он будет говорить о чудо случилось вместо матроны московской появился именно, да. <свят> <свят> матрона вошла в меня да. <свят> не не в меня а в того человека <свят> не важно что у вас творится в голове но важно что вы увидели а, в этом а, какую-то суть полезную для себя эти видео мы будем размещать. Вы их присылайте нам. Вы можете присылать прямо на мой номер в Вайбере, в Ватсапе, но лучше в Телеграме, качество лучше. Плюс 375-29-699-47-38. Либо же вы можете присылать напрямую в нашу техподдержку Владимиру. Плюс 375-29-629-2-366. То есть два номера на любой номер вы можете воспользоваться, прислать в Телеграм.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 WhatsApp, вайбер вы можете прислать через google диск выложить еще какие-то любые варианты но мы с вами через мессенджеры обслужим, обсудим как как мы это получим и у нас есть мысли интересные истории например однотипные истории или там по какому-то профилю истории мы можем объединить фильм и например прокомментировать так что же это было что происходило в это время в психике человека почему был получен результат то есть у нас есть желание углубиться и посмотреть те процессы, которые происходили в человеке в моменты, когда у него это получалось. То есть это не просто набор видео для рекламы, хотя это тоже имеет место быть. Вы же понимаете, если рассказывают положительную какую-то историю, то это реклама для всех остальных, кто О, чудо случилось, да? Но это еще и анализ того, что происходит в подсознании человека в этот момент, потому что что вот, наверное, этот момент именно нами и упускается, потому что мы работаем, когда сами мы в нем когда работает другой человек, он как бы уже был либо до, либо после. Да? А вот в момент, когда вы на видеозаписи это все рассказываете, вы будете проживать этот момент заново, и вы будете той открытой книгой, которую мы сможем исследовать, изучать, для того, чтобы глубже понять те процессы, которые проходят в психике человека. И таким образом мы, мы хотим запустить такой флешмоб среди, тех кто занимался инфодайвингом вот в те моменты когда вы используете нашу психотехническую базу когда вы меняете свое восприятие когда вы берете ответственность когда вы вспоминаете нет ответственность на мне бог во мне и так далее и двигаетесь в развитие через инфодайвинг запишите видео до 10 минут с рассказом что было с рассказом чем закончилось и что вы при этом делали и это будет полезно и вам и нам спасибо ждем ваших видео образец прилагается здравствуйте захотелось поделиться с вами не так давно у меня произошла история и не одна а, так случилось я в ванне включила воду и как нормальная хозяйка забыла про это включила наушники стала слушать Интересные подкасты инфодайвинга, кухни инфодайвинга и готовить обед семье. Вспомнила, когда услышала нехороший звук. Прилетаю. Ванна переполнена водой по щиколотку. Я, естественно, включаюсь в эту тупую игру вычерпывания воды. подключая быстренько мужик к себе в помощь. Работаем. Наверное, проходит минут 10-15. Начинаю понимать, что дело совсем плохо. Надо срочно создавать, иначе соседи не заставят себя долго ждать. Стало создавать, что соседи, обнаружив протечку, узнают, что у меня и с пониманием относятся к этому. Мол, ну, всякое бывает, ничего страшного. Прошло буквально минут пять, максимум. Стук в двери. Муж, естественно, отрезая руки, Говорит, это к тебе, встречая гостей, захлопывая двери спальни за собой. Понимая, что делать нечего, открываю двери. На пороге стоят соседи, причем не те, которые подо мной, а через этаж от меня. Говорят, у нас там вода течет с потолка чего-то. Не знаете, что такое? У вас, может, тоже? Понимая, что никуда уже не деться, Честно говорю, да, это я, виновата, извините, так получилось, сейчас все убираю. И они вдруг с облегчением вздыхают и говорят, а, ну тогда понятно, просто соседа над, над нами дома не оказалось, и мы сразу к вам пришли, думаем, ну мало ли что. И извинившись за беспокойство, удовлетворенные от, значит, ответом моим, спокойно, Попрощавшись, уходит. Муж ошарашенный, выходит, все слышал за дверями, но промолчал на всякий. Для себя, конечно, я осознала, о чем это мне, и поработала с собой о возвращении ответственности в себя. Поблагодарила и закрыла эту историю. Муж к этой теме больше не возвращался, но помог все убрать без нотаций. И вторая история. Не так давно тоже мы с сыном обратились к врачу-ортодонту, чтобы поставить брекеты. Сделали все возможные снимки и пришли на прием, чтобы заключить договор. А нам сообщает, что благодаря снимкам выяснилась нехорошая штука и что простой врач-ортодонт нам не поможет, так как понадобится, скорее всего, операция на челюсть, ломать, отрезать и всякая хрень. Надо обращаться к гнатологу в Москве, их не так много, и по пальцам можно перечислить их. И посоветовали, врач посоветовала да, нам опытного специалиста, фамилию. Я, конечно, позвонила в клинику, но к нему не так легко было попасть. Запись была сформирована уже на июль месяц. Нас поставили в лист ожидания на случай, если освободиться место. Конечно, меня это не устроило, я поработала над этим. Я с благодарностью закрыла эту историю и создала, что нас пригласили в мае к гнатологу, и он сказал, что все ребенка хорошо, никаких проблем он не видит и не понимает, чего мы пришли к нему. Прошло около двух недель, и нам звонят с приглашением прийти на прием, так как появилось свободное место к врачу. Естественно, я согласилась. Так вот, 9 мая гнатулок, посмотрев сына моего, сказал именно то, что я проговорила выше, что все хорошо и не понимая, чего к нему направили. Вот так бывает. Мы сами все создаем, захотели – играем, нет? тогда закрываем с благодарностью и создаем то, что хотим прожить. И я уверена, что такие ситуации в жизни случаются у каждого, не только у меня. Но вопрос, хочет ли человек это осознать, чтобы вернуть веру в себя и стать создателем своей реальности. Потому что Бог не где-то там создающий, а это мы. Не пора ли задуматься? Ну, хотя бы задуматься.